Иисус есть мой Христос, Он пусть встречи с Богом. Иисус есть мой Христос, Искупите все грехов. есть мой христос, разрушитель темных сил. Иисус есть мой христос, встал царем. Иисус Христос.